Всем предновогоднего привета, дорогие друзья. С вами самая объективная, самая точная программа о английском футболе. «ФИФА прогнозы для вас ее, как всегда, ведем мы, Роман Принсков, и вот этот парень, Игорь Белоногов, Игорь Здорово. Ром, привет. Че у нас сегодня по программе? Ну ты уже сказал, у нас сегодня АПЛочка, угу. матч ну, лидеров второе и третье место английской премьер лиги Лестер против Манчестер вот. Юнайтед. Интересная вывеска. Вывеска, отдающая 2016 годом, когда да. Лестер неожиданно для всех стал чемпионом английской премьер-лиги. По-моему, впервые даже попал в Лигу чемпионов благодаря да. этому. Ну да. И, возможно, кстати, повторение такого сценария, скорее всего, я за английской лигой-то особо не слежу. Но мы, конечно же, эксперты в ней. Ладно, переходим к коэффициентам этого матча. Здесь смотрите, что у нас показывают. Один x ставка говорит то, что гости Манчестера на Юнайтед все-таки оказываются предпочтительней. 2.36 против 3.08 у Лестера. Остальные букмекеры то же самое. Почему ну. так? Так, вот мне, честно говоря, не очень понятно. Ну, EMU в целом пока на ходу. Не час Манчестер Сити, разгром лица. 6-2. Да, поэтому, наверное, все-таки считают, что раз команда вот так вот в какую-то колю победную вошла, наверное, все-таки она и сейчас должна забирать по не сыграют вот. у Манчестера, кстати, вот точно не сыграют Джонс и Роха под вопросом актуминей. Ну, собственно, как бы Фил Джонс и Роха, это, это уже они все, не выходили в этом ушли. сезоне, так что собственно. У Лестера, при, в принципе, тоже двое не выйдут: Перейро и Сюн. Сён... Сён... вот тут, короче, Титор. Сюнджу. Да, спасибо. А вот это, кстати, Пати. А вот, кстати, в принципе, одна из версий основной защитник Лестера, mm -hmm. один из лучших. ВПЛ в прошлом сезоне, в этом вроде тоже он в порядке. Так что, да, центр обороны получается у Лестера. Ослаблен? Вот, наверное, этим и обоснованным. Манчестер будет бить именно по центру. Абсолютно. Посмотрим очередной тур английской премьер-лиги. Лестер против Манчестер Юнайтед понеслась. Ну что, поехали? Давай, давай. Лестер начинает. Так, я пожалуй сразу это в атаку. Ага. Я вас понял. О, ну вот, собственно. Сработала, да? Да. Ну ладно, почти сработала. сбалансированный автобус пошел. Так. Ковани. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, нет, нет, нет, нет, нет, шмейхель. Да что ж? Ладно, я понял. Добивания не не слышу. Главы они, ну. Вообще для лохов. Слушай, у тебя стоит сверхзащитная, и все твои игроки В атаке. на моей половине поля. Полностью. Да. Вратаря только не хватает. И может быть. Нет, нет, тоже нет. Ну ладно, первый удар. А, нет, не первый удар, второй. Слушай, 17 минут, и Манчестер Юнайтед не уходит с половины поля Лестера. Прям плотненько сидит. И, наверное, все-таки надо тоже переходить сверхатакующий. Да. Я не понимаю, как работает сверхзащитный в этой части. Но, но, но, но, но, но забирать надо. Забрали, отлично. Ну все, давайте, давайте, давайте, давайте, ну давайте, вперед, ну куда-нибудь. Ага, круто. Так, Варди. Ну-ка, ага, ага. Ой, есть. Сколько ты там пытался забить? Сколько раз? Ну много, много. Ну и в итоге Тильманс открывает счет в этом матче. 1-0, Лестер впереди под конец первого тайма. Так, что может быть сразу киковчик? Но нет. Mm -mm. Видно не судьба. Ой, ой, ой, ой, ой, вот это коридор, вот это коридор, есть. Под конец, да? 1-1 сравнял. Секундочки до конца первого. Да, о, вот И прям в прям притыке забил. Что ж, давай статистика. Порост после первого тайма. Владение 65 на 35. Да. По результативности 1-1-1. Отлично. Голы, удары, удар в сбор. Ну, у меня Скажи... ударов не так много, на самом деле. Ну, И... побольше будет. Ну, три. Это очень немного. Ну, это, видишь, сверхатакующая так. Да-да-да. Да, Надо посмотреть, как оно сбалансировано будет. Но пока 1 один ничья. После первого тайма идем смотреть, что во втором. Опа. Что-нибудь придумай. Что-нибудь придумал. О-о-о. Ну, а а нет, я офсайд, офсайт. Разогнался, конечно, а очень это... хорошо. Еще Магуайр у меня в атаке сейчас был. Он стоит, что думает, такой, типа, во-первых, почему я здесь сказался, в трек смысле офсайд. Нет, сначала смысле я забил, а потом, о, смысле, Это как Рязанцев в этой Барселоне в 2009 mm -hmm. году. ребят, я Фифе так не бью. вообще Фифе, нет. Так, Ковани есть перед... ой ой ой ой Неплохо, неплохо. Так, у нас кто? Бруну, да? Да, Фернандеш. Отмечается. 2-1. Манчестер Юнайтед впереди. Так, что было? А! Кого-то убили. Кого-то убили. Так, я хватит, я хватит, что -то. да. Тебе те, тот парень чем-то не понравился? Да, да? мне бесит. Вот, ну, собственно, я куда в него упал. Нормально. Убит. А что он? Смотрит. Косо так. Во время пандемии еще на трибунах сидит. Ну. Все английские боялись какие-то борзы. Английский газонный а ну не не, не, не, не, не, не, куда разогнался? -то? Куда разогнался? то а, забирай. Лично забрал все, пацаны, поехали быстрее, быстрее. Так, как это? Так, что придумать? Что придумать? Допустим, стартанем. Ага. Ага. И куда? А мяч у меня толстый. Прикольно. Чё, чё, чё. и вот сюда, ой, хорошо теперь сон. а че не бил? а ты? чего ты сделал, Дождь, парень? а че а ты не бил? там как бы огромный угол был для того, чтобы забить я не знаю, я уже там смотрю, защитник думаю, навешу, а он а зачем тебе? он, по-моему, Дехея навешивал играешь, как и Мьюли, в там ну да и что, что, не что, не что, не что а, в было, а нет. и и, И... А! Ох! Как вовремя-то, Точнее, как не вовремя я вышел вратарем, но благо там кто-то был. Варди, давай, родной, давай, вошли в штрафную. Ну-ка, ищем, кому отдать. Отдали, ударили. И вот такую плюху закинули на 80-й минуте. 2-2. Второй дыр, да? Вроде да. Отлично, молодец, теряй так дальше. Сам себя Так, сейчас. Так, блин, зачем я так ускорился-то? Видел же то, что вам Бесак стоит. Зеленый лес. Вау. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ага. Время еще есть. Так, ну, последняя атака за мной. И чё-чё? отобрать а, нет ну, ничего по-моему первая ничья в этом сезоне у нас с тобой да mm -hmm. до этого mm -hmm. ничейку мы с тобой не катали ну а вот статистика на ваших экранах сейчас друзьям 2-2 в результате лестер бил всего лишь два раза поворотом манчестер на этот перестрелял его 5-3 перебегал и по не по отборам все-таки больше у, ну у да. лестера на один, на один да. mm. То, точность ударов сто процентов. Ну это да. Вот владение осталось неизмену 65 на 35. Но как, толку это особо не принесло. Ничья. 2-2. Ну как считаешь? Реальный результат? В принципе, реальный. Ну да. В принципе, реальный. Второе, третье место. Так что вполне действительно. Итак, счет у нас 2-2. Лестер, Манчестер, Юнайтед Победитель не будет выделен. Каждая команда получит по одному очку. И по букмекерам, кстати, это самая большая ставка, которую можно вот придумать из тех трех, которые предлагают каждая букмекерская контора. В диапазоне от 3,55 до 3,70. Вот такой коэффициент дают букмекерские конторы на этот матч. Да, ну что ж, в целом, как мы уже... Решили, результат вполне себе Реальность. реализуемый, да, все-таки второе-третье место, логично, если победитель не будет выявлен, потому что две, собственно, сильные команды. Вот, что ж, вот, собственно, наш прогноз, 2-2, вот, решать вам, ставить или не ставить, но, в общем-то, мы очень редко ошибаемся, так что, все-таки, я думаю, нам можно доверять. Да. Игорь Белоногов, Роман Полинсков, мы для вас ввели эту программу, еще увидимся, до скорых встреч, пока-пока!